Клево всем друзья я на рыбалку приехал в очень красивое место сейчас покажу он опять листья клюют это река лоба пытаемся поймать усача пока поклевывает вот такая мелкая рыбка поймал два вот таких маленьких бубря. И еще каких-то две, типа быстрянка, что-то такое. И пока тишина, листья клюют. Так что, друзья, погнали, ловим рыбку. Ну что, друзья, сидим, пока тишина. Время без 7,5. Раньше примерно в это время начинался клев, поэтому ждем. Я прочитал все комментарии, друзья, что мне писали по ловле усача. И взял разную насадку. Буду пробовать Вдруг на что-то клюнет или вообще не клюнет Не знаем пока тишина И нет информации вообще Клюет в этом году он или нет там Скажем Знаем что ловился месяц назад А сейчас ничего не знаем Довольно сильный ветер, прохладно Клюют листья постоянно Листья несет, цепляется Значит по насадкам У меня опарыш Мороженый метелик Червь Печень Гановерские, сосиски и сыр. Набрал всего. Буду пробовать, чередовать. А вдруг сработает. А, еще есть пелец у меня рыбный. Тоже, может быть, на резиночку одену. Ну пока полная тишина. Я просидел где-то часик-полтора с фидером. Клювали. Поймал несколько пескариков маленьких и несколько быстрянок. И все. Вот такой улов в основном. Листья. Вот они клюют очень хорошо и надежно. Метелик то Убавлю ему опарыша. одной червь на другой будет что-то есть мелкое что-то о да есть вот а вы говорили рыбы нету друзья сожрать метелика и что пять опарышей вот это вот фигня может запросто у него рот как у какулы блин Я же тебе говорил, жор, а ты не верил. Так, опарышем досаживаем метелика. А ты не верил, что жор. Ловим в обратке. Если ближе к руслу кидаешь, все, сразу листья. Друзья, пока занимался, выставлял свет, то все, поймал. Была поклевка одного усача небольшого. Вот такого. Красавчик. Клюнул на сосиску. Перед этим стояла червь, был ноль. Одел сосиску довольно быстро была поклевка. Пробую дальше. Вот она тут. Опа, опа! Удар хороший был. Есть, есть, на сосиску. На сосиску поклевка, друзья. На сосиску. Сосиска рулит, друзья, пока. Бедом хороший. Ого-ого-ого. Покажись, покажись, дрюха. А, есть. Шикарный. офигеть смотри. Давай, сейчас, по секундочку. Такой грамм 400. И опять работала сосиска, друзья. Так, сейчас попробую сосиску поставить на другое Удили сейчас Сюда сыр одену. Ребят, смотрите, вот такой красавчик. А, смотрите, ротик. Усы какие шикарные. Класс, красный хвостик. Второго на сосиску. сыр пакет там но второе сосиской Конечно, даже нужно, Сашка. Оба. На сыр поклевка, друзья. На сыр. Походу просто забрасываю в то место, куда надо, что-то мне так кажется. Давай, давай, давай, давай. Идет, хороший, хороший, шикарно, шикарно, шикарно есть, есть, есть, есть шикарный ай, класс, ай, хороший <с facilitation> шикарный, ребятки, смотрите тоже грамм 400 красивый, красивый я это сделал <сесс> <сесс> <сесс> Да сыр поймал следующее, Сань, печень, да? Давай печень кусочек. Одеваю кусок печени. Большой такой, огромный. Есть. Печень. Так, печень молчит. Сейчас на него одену пелец на это удилище. На это удилище одену пелец на резиночке. Так, одеваю вот рыбный пелец. Оба. А у меня на сосиску поклевка, на второй, Саша. Понял? О, клюет во всю. Перестала, засекся. Нет, Оба. есть, есть, есть, есть, есть, есть. на сосиску, друзья. На второе удилище первая поклевка на сосиску. надо сейчас крючок увеличу маленький крючок стоит вот он небольшой но красивый на сосиску вот он за низ губы ой сашка поймала на сосиску ребята сосиска рулит гановерская мне многие писали про сосиску Саш там почитаешь комментарии под обоими видео очень много. Сосиска, сосиска. Ну, и некоторые писали ганноверская, да. Так, сосиска, но было, что несколько человек гановерская писали. Так, еще раз сюда сосиску. А да. Да сосисон Перец молчит пока десятки да Опа. есть есть есть есть есть на пучок опарыша что-то не сильно крупненькая но что то есть Малыш на пучок опарыша клюнул, малыш. Сейчас покажу, Саш. Сосиска. Оба на сосиску поклевка. На отстрел сразу есть, смотри, почти сразу и хороший, Саш. И хороший, понял? А хочешь, Тут такой сантиметра два. Понял? На опарыша мелкий был. А одел сосиску побольше, сразу. Хороший, хороший, хороший, вообще шикарный. Вот он, бьется, бьется, друзья, смотрите. Смотрите, вот он, класс. Ой, Саня, смотри какой. Друзья, стоял опарыш, пучок, много одел, видели. Поймал мелкого, только одел кусок сосиски, смотрите, какой красавец. Просто шикарный. Вот сейчас маленький кусочек печени. То большой ломоть ставил. Килограммов полтора. Сейчас вот. Небольшую печенюшку. Печенюшку, слышь, печень, печенюшка маленькая. Фу, класс я кайфую ребята и от сосисек тоже Опа, на печенку поклевка была саш ну такое как будто задел его давай давай печенку то да и дай Опа, ну давай давай давай мимо Клювал на печенку они а, сидит да не пойму да да да сидит ребят на печенку вот первую на печеночку но не крупный, хорошенький, хорошенький. Есть небольшой на печеночку поймал. Не, мелко отпускай. На сосиску, Сань. Вот, друзья, на печенку поймал, на небольшой кусок. Так, на что я не поймал? Так перец. Еще раз перец пробую. Но на печенку так вяло брал. Неактивно. Еще, ребят, вот. Пелец. Пробую. Так, на печенку клюнул не крупный. Всех крупных, что нормальных поймал, поймал на сосиску, Так, одену я сейчас сюда. Пучок червя. Вот такой. Оба. На пелец, Саш, поклевка была. Не засекся. На пелец на резинке была поклевка, не засекся. Стянул перец. Так, клювал, но не активно напилится. Так, ставлю опять сосиску сюда. Сосисон. Друзья, ловлю обычным монтажом петля гарнера. Самым простым. Без фидергама, без ничего. Как я их вяжу, ставлю ссылку э, в описании. Заходите, смотрите. Оба. Хорошая поклевка. На сосиску, Саш. Есть, есть. Хороший, хороший, хороший. Отлично, отлично. Ну как бьется, а? Ребята, шикарно. Хороший, хороший, хороший. Вот это да. Вот это боец. Вот это кайф. Ого, ого, ого, ого. Вот он, вот он, вот он. Вот он. Офигительный, Сань. сори, Никилушка, но 500 грамм, 600 может быть. Хорошо. Шикарный, ребят. Сосиска. Сосиска. Это, это вообще... Друзья, спасибо за подсказку. Так вот спасибо за сосиску, ребят класс или красавец спасибо друзья за сосиску подсветка от сашки класс шикарный Оп, ну давай давай давай давай Оп, есть есть есть есть Нет, мужики сосиска ру, рулит сосиска вне конкуренции класс класс класс класс неожиданно офигительно не крупный, но есть. Да, ребята, я честно скептически относился к этому. И вот оказалось все, супер. Сыр одел. Тоже прилично хороший кусок одел. Ну давай, давай, решайся. Дожевывай. Дюбает и никак. Ага, а я всегда рыбку говорю. говорю Давай, давай, решайся она Как решанет Этот, червя пробовал несколько раз Ноль полный, Саша вот Просто вообще на червя Давай на сыр, решайся вот Не засекся, понял, бросил Видно было, потянул, дюб-дюб-дюб и раз, резко отпустил Да Это самые большие, что у меня есть навязанные, Сань То есть сыр реально работает Похуже, чем сосиска сейчас, но работает Еще раз пилец одену еще раз пельчик попробую. Был бы он свежий, конечно, пельчик. Он в магазине лежал неизвестно сколько миллионов лет. Взял, да? Молодчина. А, увидел реальную поклевку. Ага. Под берегом, да? Ближе. Так, значит, можно сказать, что кановерские сосиски съедобные. Их даже рыба ест. Я решил, я пришел, выбор сосисек был. Магазин зашел, выбор сосиси Какие купить? И мне писали больше всего про Я думаю, не буду отступать. Вот, заявлено, а то скажут, что это не гановерские, поэтому не клюет. Купил гановерские. Клюет. Ого! На дальнюю, значит, хорошая, хорошая рыба. Хорошая. Офигеть. Саша, это на дальнюю, значит, у меня клюнула опарыш с этим. С метеликом. Ох, хорошенький. Отличный. А параш с метеликом бомбанул. Ух, красавец. Не кубанский. Кубанский он более толстый и жирный. Опа, на сосиску. Опа, есть. Есть, есть, есть, есть, есть, есть. Хороший. Хороший на сосисон. Нет.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 Смотрите, какая шахта у него. Красавец. Краснохвостый. Друзья, вот ситуация. Сидим, нас двое. Я и Саша. Ловим. У меня два удилища. У Сани одно. У меня клюет на одно хорошо, на второе плохо. У Сани клюет еще хуже. Казалось бы, да, одна река. А вот что-то не так, не то, и вот все. У одного не клюет. И клювала лучше на это удилище. А был момент вспышка на это удилище. На пелец было несколько поклевок, не реализовал, и все. Опа, и на второй поклевка. Ой, какая хорошая поклевка. Иди сюда. Есть, есть на сыр, на сыр, ребята, на сыр, хороший, хороший, отличный, отличный, рыбка шикарная идет, идет, идет, вот он, вот он, вот он, друзья, вот он, вот он подходит, вот он, вот он, класс. Для этих мест, для наших водоемов, ну это очень хорошая крупная рыба, я понимаю, мне люди пишут регулярно, что это мелочь но в наших водоемах, вот в реке Лаба, килограммовый это сверхтрофей, и за год всего несколько штук ловят, поэтому 400-600 грамм это отличный усач у нас. Он у нас не входит в красную книгу, его можно смело ловить на сыр. У меня сегодня этот. Усач будет сыром и колбасой, и сосисками. Ну, вообще, Занек, опа, опа, на сосиску. Хорошая поклевка, хороший. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого-ого-ого. Класс, класс. Ох, нифига себе. Я не знаю, видно или не видно, но творит черное, смотрите. Смотрите, смотрите, я держу его. Я просто его пытаюсь удержать, чтобы никуда не зашел. Ох, нифига себе! Саня! Я... Ой, чуть не промазал. Друзья, сосиски рулят! Сосиска рулит! Смотрите, свидик. Смотрите, какая пасть. Смотрите, относительно пальца. Палец заходит. Да, наверное, самый большой или около. Метелик работает, сосиска работает, сыр работает. Смотри. Червь молчит, печень плохо. Оп, слетела. Оп, поклевка, поклевка, поклевка. Оп, есть. Есть. Не скажу, что на сосиску. Но на сосиску. <смех> <смех> Нормальный Да, сосиска на сосиску <смех> Ну давай, давай Оп, оп, оп, оп, есть на сосисон хороший Саш, нифига себе, смотри Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, я просто держу, смотри Офигеть Смотри, смотри, смотри, что творит, а Охренеть, вот сильная рыба Блин. Оп-оп-оп-оп-оп, Саша, Саша, я чувствую, буду танцевать. Что а? Смотри. Хороший? Смотри. Ах, нифига себе! Сосиска рулит. Да. Я Эй, постоянно меняю. Вот он офигительный, класс, классно. Друзья, приловлено сосиску нужно реально забрасывать аккуратно, иначе от сильного удара в клипсу слетает сосиска и потом ждешь поклевок которых нету при на сыр он тоже легко светает, но если на сосиску я одеваю такие кусочки по два два с половиной тоненькие длинненькие лучше тоненькие работает то на сыр нужно одевать более короткий он жесткий и видно его плохо в рот захватывает то на сыру вот, где-то сантиметровые кусочки сама отлично Нифига себе, ну удочку сбила. Отошел называется. И тут на сосиску всадила. Ого, ого. Нифига себе. Ого, Саня, это подводная лодка. Ах, ни хрена себе, Саня, я танцевать буду сейчас. Саня, отдай а? а живую насадку, искусственную насадку съедобную. Давай попробуем. Не засекся на сыр. Вот на сыр больше всего пустых поклевок, по сравнению с сосиской. Давай, как раз. А что ободилась? Ну ты меня выбери там. Сейчас поймаешь. Красного человека бери вот это. Красного? Да, билет. Да мне кусочек надо. Наживляй, отрежу, сколько тебе надо. Его отрезать надо да. Друзья, смертельный номер. Это чё, что, за насадка у нас? Маракуйя. Ловим на маракую. Кого мы, тарань, да, ловили с тобой? Саш, на. Да, тут уже зебро не замечают. Готовы к ножи, точнее. Друзья, маракуя. Проводим эксперимент. Опа, ну давай, давай, давай. Есть, есть, есть! Ребят! А, сход! <свят> Был на маракую! Была поклевочка и рыбка держал, но сошла. Сейчас переодену по-другому. Трошки. Вот так вот, чтобы сильнее крючок торчал. Ну, давай, давай, давай. Не засекает. Вот он бьет, бросит. Оба, оба, есть, есть, есть, есть, есть, ребята. Есть, на маракую. Я его тащу, друзья, тащу. Почему-то есть, ребята, поймал. На маракую поймал. Вот он поймал а, сожрал понял нету насадки полностью сожрал слетела ну что друзья нормально половил килограмм 6 у сача самые крупные грамм до 600 летали офигительно просто класс я реально кайфанул друзья по насадкам экспериментировали с разными насадками как вы мне и писали на первом месте оказалась гановерская сосиска. Правильно одеваешь, самый крупный усач, классные поклевки, мало сходов. Просто шикарно, на первом месте. Второе место все-таки метелик. Так как у меня метелик был прошлогодний мороженый, там ужасно уже. Лучше всего сработал с подсадкой к нему опарыша. На второе место. Третье место сыр. Но сыр... Нужно одевать небольшими кусочками, иначе много пустых поклевок. Значит, на печенку У меня было две поклевки, одну реализовал некрупного и все. На червя был полный ноль, полный ноль. И пробовал пелец, было две поклевки и все. И пробовал ловить на маракую. Один сход, одного поймал. Класс! Я кайфанул, друзья. Рыбку поймал, удовольствие получил. До новых встреч!